ребят вот я и на ветвейсте Я пока не особо понимаю, что здесь как здесь все делать. Я вообще первый раз на таком мероприятии. И мне довольно-таки стрёмно. Я вообще думаю, что меня не слышно. Так что постараюсь больше просто снимать. И сейчас вот здесь такая пустота. Там высказалась э, очередь. В большей степени там девчонки стоят, потому что там будет Катя Клэп. На входе мне дали вот такой вот красивый браслет. Я теперь спать с ним буду. Ходить всегда, мыть, закупаться, какать. Так вот, короче, постараюсь сделать для вас самое максимальное такое прикольное, веселое и интересное видео. Мне будет интересно, вам, надеюсь, тоже будет интересно, так что смотрите. Если у вас есть какой-то вопрос к, к тем ребятам, которые появятся здесь на этой сцене, не стесняйтесь, у нас будет для этого отведено время. Главное, задайте креативный какой-нибудь вопрос, а не просто там... Да, не все время чувак, чувак, как ты пришел к тому, что ты стал видео -будить? Слушай, а можешь передать привет моим подписчикам? Передаю подписчикам этого чувака замечательного... Вовика! Как? Вовик! Вовик! Вовик! Вовик! Давай заново! Вовик! Заново! Передаю, под... Передаю привет подписчикам Вовика, классный чувак, подписывайтесь, ставьте лайки! А а на, на него подписывайтесь на тоже! С вами Тон Гори! Потому что сам Дон Твори меня назвал Бориком. Пора менять имя на канале. Всем привет дорогие друзья, с вами Борик. Борик. Привет подписчикам. Борика. Борика? Буика. Будика? Бу-ви-ка. Будика? Бу-ви-ка. Да. Да, раз. Привет подписчикам Бурика. Правильно всё? Да. Есть. Спасибо. Привет.